У шарика новый лиловый берет. лиловый берет У козлика красный атласный жилет, атласный жилет. У курицы у кошки сапожки У, У двух петухов По гармошке. По гармошке Все очень довольны А хрюшка сердита, хрюшка сердита. В слезах отвернулась она От ковыта слезах отвернулась она ли только они не подумал низту, не то, не, то не то совершенно нерду, а то, что она не любила. Еда мочелку мочелку и мыла. Ли только они не подумал низту. Ни не, не то совершенно нерду. А то, что она не любила. Еда мочелку мочлку и мыла. Свинюшка желает лиловый берет Ей хочется красный атласный жилет Ей хочется бантик, сапожки И две петушиных гармошки Совершенно неду, А то, что она не любила, дали Молчелку, Мачелку и мыло. И только о ней не подумал, Едалин Неду, не то, Совершенно неду, А то, что она не любила. Едалин Молчелку, Мачелку и мыло. Деду, а то, что она не любила, едали мочалку, мочалку и мыло, и только Али не подумал ничего, едали нету, совершенно нету, а то, что она не любила, едали мочалку, мочалку. И...